Всем привет, с вами я Влад, и сегодня продолжаем играть в 2. Так, сейчас. предыдущей серии мы закончили на том, что там Поспали там ви... даже Вита еще не успел вышить. Уйти, ну, типа уйти. Я уже закончил серию. Сразу хочу пожелать всем приятного аппетита, кто ест. Глава 6. Хорошо проведено время. Ага маленькая италия 26 февраля 1945 года что мне не нравится Чего? вообще вообще не нравится кто что кто-нибудь тут уже что меня уже ждут вита Да. Что нужно? Вы арестованы за незаконный оборот федеральных талонов. Нормально, да? Пройдемте. В смысле, как это? На талончике? Меня сдал один из заправщиков. Меня опознали по описанию нашу маму и заставили рассказать, где я живу. Но на кого я работал, они не знали, а я не стал рассказывать. А, как Ну, теперь все тюрьма. ГГ. Теперь тюрьма, все. Генри нашел мне адвоката на деньги Клементе. Я был по уши в дерьме, но хоть было чем его хлебать. Было бы куда хуже, если бы федералы знали о других моих художествах. Не хищение, но охищение стратегически важных ресурсов военное время. И фронтовик и кавалер государственных наград. Адвокат был хорош, но даже он меня не учил. Хотя, бы, ну, хотя бы на лет пять. Три ну. месяца спустя огласили приговор. Викторио Антонио Скалетта, за преступление против Риктор. города Я и нашей великой страны вы приговариваетесь к десяти годам лишения свободы. Сколько? Ну, хотя бы и весна уже. Десять лет, Ну, что так много-то, а? Ну, что, 10 лет, да? ну, что а? потрачено? Да? <музыка> Я этого не хотел сейчас. Я думал, что как-то не 4 -5 -5 -5. Это какой-то капец. Федеральная тюрьма. Это не тюрьма, это какой-то бешеный все. Все они здесь. Худшие из худших. Да. Так, строй, джентльмены. Марс за мной по одному. Ну, вот, Джо как-то нибудь... не будет. Не болейте, дурака. Вот Джо как-то нибудь меня там немножко срок <сосы> нечего делать. Дыра, что не делать. Китайцы, негры. Нормально. А где русские? Где итальянцы, американцы? А где негры? Негры и китайцы Блин, Линия, вот там, где американцы. Ну, как нет. Чего вы там делаете? Они приветствуют тогда? Да <свист> я... я нет Простите, Нормально я не могу, не я тебя могу. Нормально, нет? Ты че, офигеть? Тебе все нравится, придурок? Не очень, я не. Надеюсь, мне такого не Эй, ты умник Не заставляй меня повторять <свист> Жрен что? что несу зубами? У меня зубы желтые Пойду. Я даже встать не успеваю. Двигай! Пойду. Такой. Не зубы желтые вообще. Ой, мне тут Это капец. Жарко будет тут вот эти десять лет, да? Самый жаркий десять лет. Да я на месте. На На другое, другое. право. А -а -а. Слушайте, кретины. Я капитан Терренстоун, и это моя тюрьма. Вот и вы попали сюда потому, что не умеете жить, как нормальные люди ну, на свободе. Гитлер, уроды. Мы против я тебя хозяин. Да? Делайте, что я сказал, или очень пожалеете. Нет, это ты пожалеешь, потому я что мы против тебя воевали. будете. Вас прислали на перевоспитание. И я будьте уверены, вас пусть... уверены и мы вас перевоспитали. Конечно. Ладно, пэдла, мы вас пустим с поводка, но только чтобы грязь отмыть. Построились и за мной. Грязь какую. Все мы чистенькие. Родские. Родские. Добро пожаловать в салон красоты, дамочки. дамочки? Будете прям как милашки. Эй, я тоже. У меня там нечего стричь. А, Рот ну, закроем, лысый. Это да. Там вообще на всем наплевать. Высыть ты не высыпь. Так можно мне ходить? ничего не могу. Ладно, поехали. Я могу идти Да Что я пытаюсь. Это все, теперь я могу. Что я не хотел. Если бы мне было оружие, 8 его перестрелила. Но на жаль, мне все отобрали. И вообще, все плохо. Короче, шо. Слушай, красавица, или делай, как сказано, или пожелайте, как за мной. О, шоу. Как они тут спят? О, блин, ты скрита зашёл. Скрита Как это тянет? Вы руки, тебе никто не выпустит. <связь> Зачем такое тянет? Угу, спасибо. спасибо. Милый дом, милый дом. О, тут даже полка разваливает. Плотно я спать А, могу? Вообще-то... Ну капец, тут даже полка. Как тут вообще жить? Да и все А что они стоят? Они даже не спят. Вот он мой дом на следующие десять лет. Ну, да. Выглядел он паскудный и пахнет лучше. Кланится ну, это... пулем в Европе и то круче. Крыса там. Там у него крыса выпью. Три дня спустя. Ну допустим, что там через три дня? Привык уже? Три дня я одухотворенно пялился в стену, а потом получил весточку от Джо. Оказывается, тут есть некий Лео Галант, который а, да? вроде бы может помочь. Это было не то место, где можно выжить самостоятельно. Ну конечно. Тут, да, тут Любое деле, проявление насилия будет караться заключением в одиночной камере и дальнейшими ну, дисциплинарными ну, знаете, мерами. Какие-то они недобрые. Отвали от меня да, нахрен. Твою. Я ещё Леоголандом. Вали отсюда, пока я добрый. Нафиг я буду сам искать. Все такие, все недобрые. Молодец. Тут, наверное, Леоголанды, да? Выживи. Кажется, я не знаю А вон он сидит вроде Я тебя знаю Откуда? А, это Ты тот отаряжка, который был с барбаром в ювелирке Из-за тебя я за решеткой подыхаю это -за... Ты за решеткой, потому что у тебя мозгов это нет Это правильно, вот это да <смех> Парни, мама была права Бог он есть Ага. <связан> это он послал тебя сюда, ублюдок, Чтобы я Тебе Отплочил Ага, уоут, вот это уже жестко А это любопытно Небольшой пари. Ага, небольшой Вообще, прям Ты Давай, попробуй давай, давай. Давай. Да, тебе уже Да, шрам-то у нас Придел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 давай, Давай, иди Да а, блин. По-моему... Ну а что все, начинается как сразу. Да Ну всё Хорошо, Разойти. это это... А чё меня Василий, так, Василий. Так? Его просто толкают, а меня бам нафиг. Посиди и подумай над своим поведением. Друг поможет. Что? За что? Он меня больше навалял, Закрывай. Навалял у меня два раза больше, внутри. Не понимаю. Унил меня чуть не прикончил, но. Я заявил о себе. И знаете? Он Здесь это стоит обстоит. куда больше, чем, кажется, на первый взгляд. Да, такое. Ведро. Два дня спустя, допустим. И что тут два дня спустя? Как долго вы ну, будете допустя его допустя там держать? Пока, пока не сделают выводы. Нет, это мы изменим. Он может драться? Ну, да ну, вроде. Ребята особо не усердны. Да, конечно, Но я не мог упорные. даже в него попасть. Ладно, открывайте. Там какой-то хара, экстремалный хар, Проснись и пой, Возможно, его пробить было. К тебе посетите. Меня зовут Лео Галанте. Ты хотел со мной поговорить. Да. Один из ребят, Клемента сказал найти вас. Сказал, вы мне поможете. К черту, Климендо. Я не собираюсь защищать его людей. Но я видел, как ты уделал этого, Онила. Да. Ты неплох. Ну, конечно. Пошли за мной. Конечно, неплохо. Парни, внимание! Это Вито. Он будет нам помогать. У ПП намечается важный бой. Санемов. Ему нужен спарить партнер. Судя по тому, что я видел во дворе, ты подойдешь. Близько. Ты поможешь нам, парень. А мы тебя будем защищать. И кто знает, может, ты чему-то научишься в процессе. Сказать нет, не вариант, правильно? Я не помню, чтобы спрашивал. Ладно, ребята. Поехали! Давай. Ладно, сегодня будем работать над контрударами. Витал, попробуй ударить Пепе. Сверни ему могучую челюсть. Пепе, уходи от удара, как я показывал, а потом выбери момент и сам нанеси удар. Давайте, парни, начинаем. Ну да. Окей. Так что, Пепе! Не задирай свою бутылку, а, малыши, Ух ты! Только посмотрите. Эй, у нас тут спарринг или тренировка. Планы изменились, здоровяк. Малыш с Так что теперь оба отрабатывайте контрудар. Это хороший прием в арсенале, а? Многие вообще не поймут, что случилось. Вот, например, Пепе. Хоть он и немногий. Ну как сказать немногий? Ну так, не очень. Все, хорошо, давай еще два раза. Так еще раз, Вито, это больно. Конечно, что ты думал. Отлично, ты быстро сучит. учишься, сынок. Что-то у него Ладно, не нить, хватит Молодцы. Там кровь летит и им ему вообще. Так насколько ты близок к элементам, Вито? Ну так, нормально. Если честно, никогда я его не видел. Всегда ну, да. работал с Генри Томаси и Лупой Бурино. Надо же. Этот глист Гурина еще дышишь? Как ты с ними связан? Ну, ну мы да, пару раз на них работали. пять тысяч и... мне пред. Лука сказал, что возьмет нас в семью за пять тысяч. Что? Вот же, сука, Альберта. Ну, ты Был подонком, подонком остался. А, так это как бы больше, чем обычно? Ага. На пять тысяч больше. А. Семью берут не за деньги, Вито, а за то, что ты найдешь. Хороший добытчик ну, ты... и вообще. это он вообще... Разбираешься в жизни. В любом случае, новости интересные. Когда это выплывет, Альберта и Луки придется давать объяснения. Да. Кому? Боже. Не забивай голову. Об этом в другой раз. Ну, в принципе, мне это не очень интересно. Так. Покинуть спросил. А у меня не основной, да? Смотри, куда прешь, Гуайло. Может, если б ты разул глаза, ты б видел, как я тут иду придурок. Галанте. Подлый белый ябл. И вам тоже, здрасте, мистер Ву. Подлый? Ты поставил на своего, и он продул. Такие уж порядки в нашей стране. Тогда Ву хочет реванш. Я могу это устроить. Ты я готов, выдаюсь. Вито? Китаец, да? Выдайте ему стремянку и вперед. Ладно, Ву, будет тебе реванш. И чтобы в этот раз без этих ваших штучек. Вот именно. Я его сейчас навалю так, что вообще этим... Китайцы. Шустрые мелкие сволочи. Ну, да. Вначале Почему? не старайся его свалить. Не попадешь. Ладно. Что мне тогда делать? И быстро. Измотай его. Когда он ослабеет и уже не сможет оборачиваться, тогда надувай. Иди и покажи ему, что ты умеешь. Я умею так. Вита умеет. Эй, а китайское печенье из китаеза этого выпало? Очень mm -hmm ладно давай Что там уже? давай давай давай такой, доски, такой давай давай давай Китайский, давай давай давай давай давай давай ты хочешь, как он меня вообще навалит? Я его на а я... плохо, <свистит> вот именно очень плохо. Ты вообще не понимаешь. По <свистит> <свистит> а все, его наизи. Значит, почему он не пьет с ним? <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> он упал прям в боки. Ладно, неделю спустя. Ой, я уже... мне уже не буду нравится. Куда мы идем? Купаться что? Ли? Или мыть мне Пошли скалета. Пошли, ска и тут нечего делать, в принципе. Да я точно не знаю, но.. Ну, по-моему, да. Но я так думаю. Это еще не факт. Так, ладно идем. Идемте. Здарась. Эй, слушай, увидел выходной. Спасибо, мистер Голанды. А что за этот раз? Губу не раскатывай скалета. Ладно, ну, пошли видим. Опять будем тренироваться. Что-то вроде увидишь. Ты в стену вошел, нормально? Просто <свист> в стену вошел, нормально. Каприз его почему бы и нет? Доброе утро. А Доброе утро, мистер Голанды. Не тренируемся? Нет, нет. Нам бросили вызов черномазы, черномазы. Но я не хочу рисковать, Пепе, перед большим матчем с Сонилом. Так что я хочу поручить это тебе. Ну, Практика не вкрепи. Слушай. Я же самый лучший, да? Крысы, нормально. Парень, с которым ты будешь драться, здоров как бы, Но тупова. Сердце дерется, не головой. Выведи его из себя и тогда возьмешь. таких Ладно, поехали. Не подведи меня. Кто ну даже и сильный Ну моя бабушка и Да? А что она так вздыхает? Мы рассматриваем нашу белую саплю! Ага, давай покажи. Да. На! Ну Вито, покажи козлам, где их место! Угу. место на кладбище. Да <плёк> <плёк> этот парень <плёк> будет не ранее, чтобы <плёк> президентом стал. Да. Давай Вито, да. хватай его и добей! Отлично! Его Витон. Витон. Ты его как раз уделал! Ух ты, Добить. Кого еще добить? Молодец, молодец, малыш. Молодец, молодец. А твоя деньги? доля ведет. А, Ты заработал. Ух ты, а откуда у них деньги вообще? Шукер, Синий, Синий идет. идет. Синий? И что мне делать, шукер? Что, что за, за шум, мать ваша? Это, это что, групповуха? Что, групповуха? А? Ладно, выходи с калета. Тебе пришли. Ладно. Кому, кто, пришел ко мне? Чего ко мне кто-то приходит? А, сестра. Нет? Привет, Вита. Привет, Допустим. Как дела? У меня хорошо. Очень, Очень хорошо, спасибо. И что нового? Я должна тебе кое-что сказать. Что? Я выхожу замуж, Вита. О, Мадонна, здорово! То есть, ну, лучше бы он сначала у меня твои руки попросил, но я за тебя рад. Вита, ты же в тюрьме. Посмотри на себя. К как ты дошел до такого? Не знаю, так, нормально. судья мне уже прочитал мораль. Больше не надо. Как дошел? Талончики этого Давай, зима. давай не будем. Вито, я на самом деле из-за мамы. А что с ней? Что? Что, что с ней? Она больна, Вита. О, блин, а еще, еще этого не хватит. Уже болеет и лучше не становится. Так, Фрэнни. Ладно. Иди к Джо. Что-нибудь придумай. У него остались мои деньги. Найди Иди. самого лучшего врача. Блин, ну я не знаю. Так, Остаток тоже возьми. Подарок нас свадьбу. Вита! Нет, нет, серьезно. А что? Мне ну что? Ну если реально, то, то все плохо. Я думаю, реально все... Похоже, ну, мне что пора. А, ты это, береги мама. Ну, да. Скажи, я люблю ее. Ну, надо... Обязательно. Спасибо, Спасибо, Вита. Пока. Ну такое. Еще не хватало, чтобы мама заболела умерла. Хотя, я не помню, там... Пошли эскалета. Сортиры, сортиры сами не помогают. А, ну вот и сортиры. Хватит дубасить, я тебе же дам по, по башке. Дубасит, блин. Я и так слышу. Зачем мне тут вот дорабанить, а? ну, да? Я так и думал. А там что на улице лето? Нормально, я посетил. <звук> Закрыли меня. Ладно. Ну пошли, по-моему, что ж. ж сделаешь? Придется так. -то. Ты у нас новая уморчица, да? Нет, да. За мной. Пою, кто пойдет, что я не могу. <говорит> давай, да, да, да, да, да, да, да. не давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, ну все равно, реально. В э, чем дело? Край домой. Это а не офигел, нет? Я, значит, мою, да? А он тут сыт. Совсем. Долбанулся, да? Нормально, да? Ты что, не опять мы? Эй, а этот ч грязный? Да не шум унижает. Ой, не, они меня реально унижают. Насал, блин. И теперь. Да, а что тут грязный? Да? Капец. Ты всем обнаглел. Да. Ладно. Ладно, хватит. Теперь марш в душевую к остальному стану. А -а -а. Ладно, скалета. Раздевайся, Раздевайся и мой свое величество. А, величество, прям. Прям величество нормально. А где свобода? Вот там. Тут свобода. Вот. И как он мой? А, даже ему без ничего, да? Ну, кажется, он мыло его не вписывает. Или да? это другое. Ну, не уж раба, не менее, что ли? Чего застряли, а? Шевелите богами. Слушай, Франки. У нас тут телефон... Ну, ты понял? Сходи, покупай, не что ли? Ладно, развлекайтесь, извращенцы. Что мне это не Совсем? Какие шаражи! А он не один заметил, да? Птичка. где ты их получил? Прости, сладкий. Ты очень ошибся, Бергей. Можно по хорошему или по плохому. Выбирай. Есть идея получше. Толби своих бедухов и вообще. Что бы ты? Ух, нормально, вот это жестко, Ясно. да? значит По плохому. Ну да. э -э -э -э. Давай. Шо начинается? шоу начинается? Я его уже стал пару раз. Я, был, а парень, то боец, а? Три, четыре. Сейчас мы его завалим. А мне их тоже заваливать да. или нет? Или можно их на потом, да? На, на десерт Да, бля А да, все, могло бы быть Да стой Давай, на, вали его. Да, На, я его валю На, все, капец да. Давай, да. Давай, на Все, выбил сюда. А ну-ка еще один что-то. Ну, ничего себе. Ещ кто-то захотел. Давай, давай. Давай. Ну, Какой-то он слабенький сейчас. Чтобы был посильнее. А, нет. Так, я проверил, какой он слабенький. Ну такой средний. Давай. На. На на, на все, отдыхай пошел нафиг все да, да, да. да, вот а где мне здоровье там? где Фрэн? что да, происходит? Ой, я Давай, мало того, что вали, там надеюсь немножко а еще почте пришло почитай, почитай. Ой, вроде важно а все-таки он не такой плохой, да? Что-то приносит мне. Ну, ладно. Че это? Нет? Нет, нет, нет! А что здесь я, Это электричество? Мама умерла, пока Франческа меня навещала. Ну, все, я так и думала. И вместо врача и свадьбы все мои сбережения ушли на похороны. Капец. Да, такое. Я даже такого не думаю. Хотя, в принципе, у меня были... Мистер Галланды хочет тебя были, видеть. Потому, пошли, пошли со мной. Почему она так заболела? Шо, прям... Рад, Рад тебя видеть, сынок. Что стряслось? Ирландцы, Ирландцы решили играть грязно. грязно. Вчера парочка из них подкараулила Пеппи. Ни хрена себе парочка. Ладно, ладно, но им это с рук не сойдет. Что делать будем? Пеппи уже все продумал. Я тут кое с кем перетер. Короче, у Нил сейчас один в спортзале. А, типа... Охрана вернется не скоро. Просто отдела его как следует. Сломай пару костей, как они мне сломали. Ясно? Я понял. Да, ясно. Ладно, пошли. пошли. Не буду сейчас да нет, мы разберёмся и, и закончим надо. Если охрана вернется, я дам знать. Ладно. Тогда вперед. Надеюсь. Это тоже будет нелегко. легко. Он таки тоже накачанный мужик. Эй, О Нил, У меня, У меня тут тебе одно дельце. Одно дельце. Mm -hmm. Вот ты мне и нужен. Ага, и мне тоже. Чё, он тоже Эй, знает? Иди сюда, Ещё сильнее! Ничего себе! Я впервые вижу человека, который хочет, чтобы его увидеть. Кто тебя охрана не спит? Ага. Умничка, моя. Не думаю! Не думаю? Умничка и потом не думаю, да? Не такое. Вот так, вот так. ты меня бабуля колотила больнее. Я? Ну если тебя бабуля... Было бы отсюда. Это все. Нет, это не все. В этот раз я не буду отвечать. Ну и тебе никто не внещий. Боже, чего, чего ты сделал? Из мяса. Ну, ну же, постарайся. Из мяса он сделал. И чего же еще? Давай, из меня, еще мяса. раз. Мы ты знакачиваем мясо, но все равно. Из мяса. Блин, да. да, он улыбается, да. ему даже нравится, что его бьют. Ох ты, и что, вас? Эй, это нечестно. Осторожно. Су. А, сту. как? Что делать? На, давай, бей его. Пояйся. О, вот так вот. Ни хрена. Нихрена себе. Вот это жестко, да? Это он жесткий. Все обошлось. Да? Я ее... Никто не узнал, чья это работа. Да, отпечатки пальцев. Лео обниму. устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Скорее уж номер люкс. Ну да. С каждой минутой жизнь налаживалась. Да, Вито, что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Одно скажу. Дальше точно буду, не работать. буду работать на Клемента. Да уж лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне, Альберто — большая паскуда. И того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не целил. Но не бойся. Он свое получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, — это не по правилам. Ему придется дать объяснение. Кому? Я думал, Климента, босс. Видимо, контролирует свою территорию. Существует система правил. Если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться. Это комиссия. Круто. А мне что делать? У меня тоже проблемы. Нет-нет-нет. Ничего подобного. Нет. Ты молод. Умен. И доказал, что умеешь молчать. Ну, принципе, Такие да. парни всем нужны. Ни одному Клименте. Да. да, но я даже не знаю, кто есть, кроме него. Кроме Клименте, есть еще два босса. А это кто его Один Карло сына? Фальконе. Второй Фрэнк Вич. Фрэнк Вич, да, я знаю. Карло молод и честолюбив. На да, всех он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи, человек чести, уважает старые законы. Вы их знаете? Хм, можно и так сказать. Я канцелярия Фрэнка Винчи. А ты думал, любой старичок все это мог? Да, кстати, Витал, я выйду через пару месяцев. И тогда мы постараемся немного изменить твой приговор. Пепе, иди, попробуй. Ха, толстый, толстый. Толстопузик пошел кушать. Он кормит с нормально. Сохрани. Глава седьмая. Это уже в следующей серии. Память о Франчинском патанце». Это следующей серии. Как я обещал. Так. Сейчас напал. Подставлю все. А я с вами прощаюсь. С вами был я, Влад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. всем пока.